Всем здорова, сегодня новый формат видео, Горис Мод, и тут очень много всего, я буду играть на Хабфайб Вайерпес серверах и других, так что ждите, всем пока!